Есть такая программа «Жить здорово», а у нас «Жить в Сочи еще здоровее». Здесь у нас ландшафтный дизайн, зелень и, конечно же, вот такая вот у нас... Природа, Вот здесь вот ваши столики, маркиза, навесик, бассейн, территория. Здесь гуляют дети только для вас. Еще раз говорю, за 16 миллионов рублей, 100 квадратных метров, даже 105. Огромный привет, дорогие друзья, из города Сочи. Я рад вас всех приветствовать. Всех, кто хочет жить в Сочи, кто хочет быть э, красавчиком, красавицей и просто жить в тепле на юге. на юге, А на юге в городе Сочи жить здорово. Смотрим, дорогие друзья, есть такая программа «Жить здорово», а у нас «Жить в Сочи» еще здоровее. К вашему вниманию, вот такой вот комплекс ТХ Изобильный. Ранее я его показывал. Осталось здесь буквально каких-то три жирных предложения. Из пяти предложений осталось только три. Да, не торопясь, потихонечку наши варианты уходят. Комплекс разбирается. И здесь можете жить вы. А теперь приступаем к этому комплексу. Обзор комплекса ТХ Изобильный. Смотрим внимательно. Комплекс состоит из... Раз, 2, 3, 4, 5. Из пяти таунхаусов, вот так вот выполненных в один ряд. Здесь у нас классный Бассейн, смотрите, дорогие друзья, это наша территория, здесь у нас ландшафтный дизайн, зелень и, конечно же, вот такая вот у нас природа. Природа, буквально, смотрите, зелень в окне, тишина, птички поют, листва, зелень, бассейн, мангальная зона. Мы идем сейчас туда, еще раз я покажу этот комплекс по причине того, что здесь можно купить классную, классный таунхаус, хотел сказать, классную квартиру. По причине чего? Того как? Потому что это ТХ, КП изобильный, дорогие друзья. Реально это стоящее предложение. Ну вот, например, дорогие мои, здесь вы можете купить 100 квадратных метров по 170-180 по тысяч рублей за квадрат. Вот здесь, да, именно здесь. Но э, грубо говоря, купите ли вы квартиру за эти деньги, такую большую площадь, по такой дешевой цене, со своим земельным участком, терраской, мангальной зоной, бассейном и как бы минимум соседей. Не купите квартиру. А вот ТХ вот такой вот купите. Смотрите, какая у нас здесь. Природа, зелень, тихая, спокойное, обалденное место. И, конечно же, вот эта мангальная зона, она, конечно, еще не оборудована. Оборудуйте ее сами, либо оборудует вам ее застройщик. Если вы вдруг решитесь купить здесь. Так, смотрим еще раз сюда. Я начинаю, дорогие друзья, свой обзор-показ. Погнали, поехали. То есть, с той стороны у нас ход, с этой стороны у нас выход. Как выглядит у нас выход? Вот здесь у вас, вот смотрите, видите, вот так вот отгорожено вот этими вот туями. Это ваша терраса, да. То есть, сделайте маркизу на и кайфуете, выходите на свою террасу. Так, как я смогу здесь пройти? Нет, придется обойти. Пойдем обойду. Обойду через главный вход, зайду. С этой стороны у нас выход на террасу. Комплекс у нас монолитно-каркасный, с блочным заполнением, дом полностью газифицирован, коммуникации все центральные, аккуратный, кайфовый, с наличием парковочных мест. Комплекс. Смотрим внимательно еще раз. Это наш вход с обратной стороны. Почему я его показываю в очередной раз? Это ТХ изобильный, это комплекс называется так. Таунхаусы изобильные. Ну потому что они видят таунхаусов. То есть это такой вот огромный большой дом, который вот так вот поделен. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. -пам. И вот в каждой дольке живут человеки. Парковочные места. Так-так-так-так-так-так-так. И давайте-ка зайдем куда-нибудь сюда. Куда зайдем? Давай сюда зайдем. Это наш вход. Опа-на! И здесь у нас вот такая вот огромная, большущая, свободная планировка. Здесь же у нас вот газ газ, да, то есть вешаете газовый котел и, пожалуйста, кайфуйте, газуйте на здоровье. И вот наши террасы, как я говорил, вот от сих горшка до этого горшка, вот здесь вот ваши столики, маркиза, навесик, бассейн, территория, здесь гуляют дети, гуляют, бегают, развлекаются. В общем, тихое, спокойное, аккуратное место. Поднимаемся. 100 квадратных метров можно купить за 17-16 миллионов рублей, дорогие друзья. Только для вас, еще раз говорю, за 16 миллионов рублей, 100 квадратных метров, даже 105. Так, как там планируется? Давайте-ка еще раз. Здесь у нас при входе, да? Так-так-так-так-так-так. Здесь у нас вот так. Тут санузел под лестничкой. Здесь у нас так вот вход. Большая гостиная, да, большая... Разворачиваемся. Здесь кухня-гостиная с выходом на террасу. Поднимаемся на второй этаж. На втором этажу. На втором этажу у нас полноценные две комнаты. Вижу, вижу как их п -п -п -п -п -п -п планировать. Да? Санузел на втором этаже, там у нас кухня. Здесь у нас еще одна большая спальня. Ну, как бы по сути дела это большущая. Это двухкомнатное предложение. 100 квадратных метров. Комнаты все большие и огромные. Вот такой вот французский балкончик, на который можно вот так вот выйти. Или полюпозреть на, сверху на вот этот вот бассейн. Бассейн действующий, круглогодичный, сподогреваемый. Мы водой сподогреваемый. Вот такие вот виды. Вот такие вот виды. Видно у нас много чего. Хорошие, замечательные виды, классный комплекс. И хочу вам сказать, видите, вот это вот, вот это у нас на горе, это Сочи парк Кислород. Извините меня, там цены по 350 тысяч рублей за квадрат, а то и по 400. А здесь у вас вообще по 150, по 160 тысяч рублей за квадратный метр получается. Что бы я еще здесь забабахал? Я бы забабахал вот здесь вот лестничный марш на крышу. И сделал бы эксплуатируемую кровлю. Вот отвечаю, блин, сделал бы я эксплуатируемую кровлю, потому что если сделать здесь эксплуатируемую кровлю, будет вообще замечательно. Зачем? Почему? Да потому, блин, вы представляете, там ваша эксплуатируемая кровля, вы там наверху сидите, утепляете там, что, вы там хотите, можете сделать, короче, там крышу делаете правильно, плиточкой И наверху там делаете мангальную зону. Свою. Вы вдали от соседей, короче. Можно выбрать у нас вот такой, видите, да, здесь там лестничный марш был у нас слева, здесь у нас все вот в обратную, в правую сторону. Да, и не забываем то, что стены у нас здесь обштукатуренные. Видите, да? Стены обштукатуренные, выровнены. исходя из этого, это экономия на ремонте. Еще раз говорю, от 16 миллионов рублей можно купить вот таких вот 100 квадратных метров. Можно купить вот такой вот крайний. Крайний э, боковой. И у вас что... В принципе, тоже неплохо. Вот хоть здесь, хоть здесь, хоть там, хоть там, хоть там. В общем, три тауна к вашему вниманию. Здесь у вас растет виноград. Вот такой вот он. Виноград будете его кушать, срывать. Здесь будете парковать автомобили. На территории будете заезжать при помощи автоматического ключа. Подъезжая к комплексу, нажимаете кнопочку, пик, ворота, -р -р, отъехали, мы зашли на территорию. Так, давайте-ка выходим теперь на улицу. Показываю... И еще раз хочу сказать, мой номер 8-918-880-07-47, звать меня Дима, Дима Юдов, Юдаков Дмитрий Владимирович. Сохраните мой контакт, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Еще раз мой номер 8-918-880-07-47. Вот так выглядит наш комплекс, вот то автобусная остановка, это наш ТХ изобильный. И я ждем вашего звонка. Обращайтесь, дорогие друзья, не стесняйтесь. Пока!